Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим. Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну что ж, начнем со сделки века. Да, безусловно. В общем, за последнюю неделю, может быть, за последние полторы-две недели у нас было два э, важных интересных события. Собственно, это вот Брекзит, окончательный выход Британии из Евросоюза и будем надеяться предвестник развала Евросоюза. Я говорю, будем надеяться, потому что, конечно же, Евросоюз ⁇ это, в общем, воплощение, новое воплощение Советского Союза. И чем быстрее развалится эта ужасная бюрократическая структура, тем, в общем, легче будет народам, которые сегодня находятся под объединены вот этим самым союзом. И, конечно, с точки зрения Израиля, который э, постоянно подвергается нападкам именно чиновников Евросоюза, а не национальных государств. Конечно, мы ждем, что, наконец, это э, злое создание развалится, и мы сможем иметь дело с европейскими национальными государствами, с которыми нам всегда будет легче договориться, чем с бандой э, чиновников и бюрократов из Брюсселя. Так вот, Брэкзит, выход Британии, о котором, кстати, говорили, что он никогда не случится, что все это ошибка, что британцы не пойдут на это. И вот британцы вновь показали, что они являются самой, возможно, здоровой и разумной нацией э, Европы. И, конечно же, э, победа Трампа в смысле, не победа, а э, выбрасывание на помойку, на свалку истории импичмента, которые, в общем, нам тоже сулили, что вот-вот э, с Трампом покончено, и импичмент уничтожит э, этого политика. Э, мы видели, что все это не, не, не так. Но вот, наконец, оно все закончилось полным пшиком всей этой импичментской истории. Ну и, конечно же, план века, озвученный, о котором мы уже говорили с вами на прошлой неделе. И вот сейчас мы входим в ситуацию, когда, когда предвыборные баталии израильские накаляются. В общем, до выборов осталось всего ничего, меньше месяца. И вопрос о том, выполнит ли Израиль свою часть плана Трампа, то есть распространит ли Израиль до выборов суверенитет на Иорданскую долину и на, по крайней мере, часть, если не все еврейские поселения в Иудии и Самарии, этот момент становится очень важным. И он очень важен не только в контексте израильских выборов, но и американских выборов. И здесь я хочу рассказать или объяснить, то, что будет интересно не только нашим слушателям, которые интересуются Израилем, но и тем, кто болеет э, за Америку, поскольку я считаю, что как можно более э, скорый, э, скорое осуществление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии в соответствии с планом Трампа, это явный интерес республиканцев в Америке тоже. И вот почему. Э, буквально в среду на этой неделе бил Кристалл, Бывший республиканец и, кстати, еврей, а ныне один из крупнейших ненавистников Дональда Трампа, сидя в студии канала MSNBC, сказал, что если Кохол Лаван победит на выборах в Израиле в следующем месяце, то это сыграет на руку демократам и подрубит шансы нынешнего президента на переизбрание. Понятно, что участвовал у наших оппонентов, это такой вишфорс то есть все, что угодно они хотят видеть в любом событии надежду на то, что все таки им как-то удастся избавиться от Трампа, которого ненавидят всеми своими фибрами, если они у них есть. Но, тем не менее, в этом заявлении было много, на мой взгляд, здравого смысла, к сожалению. И я бы добавил даже так. Если правительство Натанияу не успеет распространить израильский закон на Иудею и Самарию до выборов, это не только серьезно подорвет шансы наших израильских правых на победу 2 марта, это, возможно, похоронит мирный план Трампа э, и нанесет политический ущерб самому Трампу тоже. И это потому, что, э, как мы видим, между позициями э, партии бело-голубых, Кохолова, э, как бы оппозиционной партии израильской, и позиции демократов существует очень четкая согласованность и э, координация действий. Но начнем с того, что вот когда Бенни Ганс только собирался поехать в Вашингтон, стало известно о том, что два его стратегических советника. А мы помним, что Бенни Ганс это, в общем, в значительной мере такая говорящая кукла, которая озвучивает то, что ему советники подсовывают, и он даже, в общем, с трудом Читает, ему ставят три телепромтера, чтобы он мог крутить головой и как бы создавать видимость того, что он говорит. А на самом деле он считывает то, что пишут ему советники. Вот два его ведущих советника — это Ренен Цур и Джоэль Бенненсон. Они, как выяснилось, в свое время размещали в Твиттере каждый, каждый в свою очередь, э, массу твитов с гадостными всякими не, э, неприятными вещами о Трампе. Ну, такие суждения в русле демократической партии. Например, там президент упоминался в контексте Гитлера — и э, он упоминался, конечно, как российский агент, ну как без этого, и как расист, Ну, В общем, весь стандартный список обвинений, в э, вздорных, добавим, обвинений против Трампа. И эти твиты не были в отрыве от всего остального содержания. Они вполне отражали крайние позиции, которые распространяет демократическая партия с момента избрания Трампа. Э, к, ста, к слову, когда эти твиттеры были опубликованы, тот суд тут же взял на эн сурс Овенни тут же попятился назад, сказал, что с момента написания он изменил свое мнение о президенте США. Ну, не будем наивными, понятно, что ему ничего другого он не мог сказать в ситуации, когда он едет, как бы его босс едет встречаться с Трампом, и он должен был как-то выходить из этой неприятной, неловкой ситуации. Но вот, например, Беннонсон, второй советник, он американец вообще, и он был стратегическим советником Обамы на выборах 2008-2012 года, и, кстати, Хиллари Клинтон в 2016 году тоже и я хочу напомнить, что в 2015 году, то есть накануне выборов 2016 года, Клинтон распорядилась, Хиллари, Клинтон распорядилась, как было, потом вскрылась в Израиле, об этом писали, не упоминать Израиль в своих публичных выступлениях и не осуждать антиизраильскую и проиранскую позицию Берни Сандерса. И, иными словами, тот факт, что советники Ганса занимают э, позиции антитрамповские, которые очень совпадают, очень коррелируют с позициями демократов, он неудивителен. Э, среди ключевых людей, которые стояли за созданием «Белоголубых», э, были всегда люди, которые были напрямую связаны с демократической партией Америки. То есть мы не говорим о финансовых моментах, какие-то, это отдельная песня. Но вот, например, в 2016 году Ганс получил огромную поддержку от э, израильской общественной как бы, структуры. компании, называлась «Над наш путь» Даркейну, который э, тогда возглавлял Коби Вильтера, впоследствии он стал одним из основателей э, «Кахол Лаван». Так вот, «Наш путь» — это прямое продолжение двух известных вам хорошо организаций — ВИ-15 и «Ван Войс». То есть это такие псевдоеврейские организации. Они очень любят подчеркивать, что они еврейские, но на самом деле по содержанию своему я думаю, что их не постеснялся бы даже Хамаса взять к себе, потому что такого антиизраильского и иногда откровенно антисемитского нарратива в общем, многие бы постеснялись просто это озвучивать. Все это связано с американским бизнесменом Даниэлем Любецким который был в свое время очень близок к президенту Обаме, Может, и сейчас близок, мы просто этого не знаем. Так вот, с одной стороны, мы видим корреляцию Бенни Ганса и демократической партии. Причем даже не столько корреляцию, сколько можно сказать в каком-то смысле, что бело-голубые это, в общем, чудовище, монстр, созданный на деньги и силами демократов. И это одновременно и месть Натаньяу, который, в общем, как бы сыграл немалую роль в том, чтобы они потеряли власть, и упали и, и проиграли. И, в общем, сейчас продолжают в значительной мере поддерживать Трампа. Это личная ненависть Клинтона и Обамы по отношению к Натаньялу, и общий нарратив антиизраильский, который они отражают. И, в общем, интерес, даже свой собственный практический, потому что, как я уже сказал, ситуация очень завязана. И падение Натаньяу повлечет за собой в значительной мере большой ущерб и для Трампа тоже. Так вот, правым израильским. Действительно, очень непросто принять мирный план Трампа. Э, в частности, из-за того, что э, как бы, когда э, карты, которые были прочерчены очень приблизительно, то есть ну, там же крошечная, на самом деле, с точки зрения американской территории, крошечная. ее как-то там разделили, какие-то поселения вырезали. Но в целом там, например, э, целые части э, трассы 60 — это центральная трасса, которая э, проходит через всю Иудею, Самарию с севера на юг. И, в общем-то, это не просто трасса, это Древняя дорога, она называется Дероховод, дорога працев. Это библейская дорога, по которой ходили наши предки Авраам, Ицхак, Яков, она упоминается в Танахе, и это, в общем, как бы сама эта дорога, она важная часть еврейского самосознания и библейской истории. И ее большие ее части, как бы остаются сейчас за пределами суверенной территории Израиля. И там большие непонятности на карте, которая была так эскизом, прочерчена, э, что. Э, уже израильская, о чем, то кстати, нам предстоит еще спорить с арабами. И э, с точки зрения многих правых, даже тех, которые в общем, поддерживают общий нарратив, понимая, что все это делается в отличие от всех предыдущих раз, э, э, ситуаций как бы людьми, которые действительно заинтересованы в том, чтобы помочь Израилю по-настоящему и действительно понимают глубокую ситуацию. Так вот, с точки зрения права Бога, эта карта должна быть исправлена, прежде чем она будет одобрена. И действительно, Таньяо объявил, что на, на этой неделе он сказал, что над этой картой, над детализацией этой карты, работает серьезная команда профессионалов, которая понимает, там может быть какая-то точечка невидимая на карте, а на самом деле это, это огромный пласт истории, из-за которого евреи будут готовы потом э, отказаться от всего плана, по крайней мере, правый правый план. И на этом фоне заявление Ганс о том, что он выставит, хочет выставить э, план Трампа на утверждение в Кнессете. Оно работает, на самом деле, это нужно очень хорошо понимать в Америке. Не на продвижение плана, а наоборот, для того, чтобы навредить Натаньял и в том числе навредить Трампу. Потому что без поправок на этой карте, при голосовании в Кнессете правые, правые представители парламента израильского, даже сторонники Трампа горячие, они будут вынуждены голосовать против такого плана. И это, безусловно, на самом деле повредит Трампу почему да? Потому что мы знаем, что Бейс, трамповых избирателей — это евангелисты, это христиане американские. И э, многие из них, если не мейнстрим вообще, э, рассматривают Израиль как очень важный свой религиозный объект, что ли. То есть возвращение, возрождение еврейского государства, возвращение евреев на свою родину, восстановление Израиля — это часть э, идеологии многих евангелистов, большинства евангелистов. И э, до сих пор все было замечательно. То есть Трамп, помогал Израилю и поэтому давал им возможность ощущать, что все, что они, их поддержка Трампа — это правильно. И перенос посольства в Иерусалим — это тоже было во многом даже не столько и не только подарок Трампа евреям, а именно работать со своими избирателями, которые ожидали от него этого. И если сейчас э, по, по, возникнет ситуация, при которой израильские правы будут отвергнуть план Трампа, это внесет э, колоссальную сумятицу в его бейс, в его основной электорат. И это очень хорошо понимают дем, демократы, и они стремятся через Ганса создать вот этот самый э, момент, э, как бы вносящий раскол в ряды базового электората Дональда Трампа. И повредить, конечно, Натаньяу тоже. И поэтому учитывая вот эту согласованность позиции между советниками Ганса, потому что сам Ганс как бы не функция, его советники все определяют, и интересами Демпартии, для правительства США и правительства Натаньяо э, должно быть совершенно понятно, что очень важно сделать суверенитет, распространить суверенитет на людей в Самарию, на то, что мы можем, то, что соответствует плану Трампа как бы по-любому еще до выборов. Потому что э, таким образом Натаньяо как бы сумеет смешать карты нашим левым. Он защитит поселение против той опасности, что даже если потом придет правительство белого и не дай бог в Америке придут демократы, то уже отмотать это все назад будет гораздо сложнее, чем, э, чем если этого не будет сделано. Тут следует немножко отвлечься и э, рассказать еще, как происходит вся вот эта вот возняла круг сделки века. Э, на арену вышел Ольмерт. Многие наши слушатели, наверное, уже забыли, кто это такой. Это был такой э, премьер-министр э, Израиля, собственно, Донаттан Ял, 10 лет назад. Он э, Искадимый, он стал преемником Шарона. То есть сам по себе это такой вот серая, недрачная моль, который он никогда бы не выиграл никакие выборы, собственно, он их не выиграл. Э, он просто был э, избран Шароном как бы, в качестве своего преемника за свою из за, -за то, что он не представлял опасности, за то, что он э, очень верно э, давил бывших коллег по ликуду. В общем, Ольмер это человек, где то, что называется, пробы ставить некуда, и он собственно сидел в, э, в тюрьме, э, в общем, за реальную коррупцию, то есть не такие вот высосанные из пальца придуманные дела, как у Натаньяо. а там была такая хорошая серьезная коррупция с заносами денег в, в конвертах толстых и много еще чего всего. И он сидел свое, собственно, как бы срок был недолгий. Вот, и теперь э, он возник снова в, э, в международной политике как человек, который будет выступать против сделки э, века вместе с Аббасом. То есть они э, с Махмудом Аббасом, главой Ромальской ОПГ, они собираются делать совместное заявление в ООН и рассказывать, как они вот в свое время Ольмерт и Аббас чуть не договорились до э, соглашения. Соглашение, собственно, предлагало... Э, не только отдать всю идею Самарию как таковы, но еще и дополнительные куски из суверенного Израиля вырезать и тоже отдать. Вот. И Аббас, кстати, тогда не пошел на это, потому что на самом деле ему же государство не нужно, мы об этом говорили много раз. Не хотят лидеры палестинских арабов никакого государства. Им нужно разрушить Израиль, и они инструмент разрушения Израиля. Сегодня, как бы этот инструмент существует сам по себе, мы об этом еще немножко позже поговорим, потому что арабам, которые все это затеяли, это давно не нужно, а Советского Союза, который все это придумал и организовал, тоже уже давно не существует. Но так или иначе, Ольмерт и Аббас собираются выступать в ООН, чтобы против плана. И на самом деле, вот если только вдуматься, ну хорошо, Махмуд Аббас, по крайней мере, апеллирует к тому, что он выступает за чаяние палестинских арабов, план Трампа не оставляет им никаких надежд. Мы, мы вынуждены с этим согласиться и сказать, да, действительно, там никакого государства независимого в принципе не может быть. Может быть, в лучшем случае, национальная администрация. И позиция... Аббаса, который не принимает этот план Трампа, она не то что понятна, она глупая и неправильная, потому что арабам только хуже от этого будет. Но, по крайней мере, она хоть как-то осмысленна. Когда как же евреи выступают против этого плана? Они, по сути дела, солидаризируются именно с арабской стороной. Они показывают, что вся вот эта вот э, демагогия, которую левые постоянно говорили, что «мы за любой план мирный», Пусть даже большие уступки будут, но мы хотим мира. И вот теперь, когда говорят, давайте сделаем мир, только без больших уступок. Нет, нам такой мир не нужен. Нам не нужен мир, при котором евреям будет хорошо. То есть, по сути дела, они признаются в том, что изначально прекрасно понимали, что все предыдущие планы подразумевали на самом деле не мир, а уничтожение государства Израиль. И этот такой, такой план их устраивал. А тот план, который предлагает Трамп, их не устраивает именно потому, что он не подразумевает, в конечном счете, уничтожение государства Израиль. И то, что израильские левые сегодня стесняются быть за арабов, как бы, то есть э, за тех, кто стремится к разрушению Израиля, против Израиля, против Трампа, это просто не укладывается в голове. Например, э, бывший нач... заместитель э, начальника Генштаба, а ныне активист леворадикальной партии Мерец, которая э, сливалась перед выборами с партией труда, то есть такой вот левый блок слева от э, белоголубых, белоголубые — это левые, а слева от них еще как бы более радикальные левые, Мерция Вода, да? и один из лидеров там Ир Голан. Кстати, тот самый, может быть, кто-то из наших слушателей помнит, он несколько лет назад, когда он еще был заместителем начальника Генштаба, он выступая на одном из торжественных мероприятий, сказал, что вот в Израиле происходят процессы. Это было сказано, тогда в контексте солдата Азарии, который застрелил арабского террориста, процессы. Которые напоминают ему нечто, происходившее в Европе в 30-е годы. То есть, он намекнул, что израильское общество оно как бы пронацистское, оно такое вот как бы ненависть, полно ненависти к э, ксенофобии, э, к арабам. То есть, когда это говорят левые экстремисты, э, какие-то политические активисты, это одно, когда это говорит начальник заместитель начальника Генштаба, это звучит совершенно по-другому. И, конечно же, все антисемиты мира постарались использовать многократно эти заявления Ераблана, тогда бывшего, так сказать, чиновника, высокопоставленного военного, который, да, вот даже сами израильские э, высшие военные руководители признают, что Израиль — это нацистское государство, и дальше по тексту о том, что Израиль занимается геноцидом, и апартеидом, и все остальное. И тогда, конечно, я бы очень расстроен, что Натаниалу не хватило э, как бы решимости или сил выбросить э, пинком просто под зад, извините, выражение этого самого Ереголана из армии. Вот, он благополучно закончил свою военную карьеру, и вот теперь он уже активист левой радикальной партии. И вот он теперь, на, на буквально вчера или позавчера, объявил, что вот этот план Трампа и вот все эти разговоры э, правых вокруг того, что вот этот план хорош, это все и э, есть причина, из-за которой э, арабские террористы последние два дня устроили целый ряд попыток терактов. То есть на самом деле был целый ряд терактов, э, к, сла к счастью, и... Э, не было жертв, то есть было несколько раненых, но не было убитых, и большая часть этих террористов отстреливается, уничтожается. Все-таки надо сказать, что у нас сейчас другой начальник генштаба, очень хороший офицер, бывший начальник разведки военной, о котором все отзывы, которые я слышал, только положительные, такой Кохави. Вот. И, в общем, он действительно в своем посту он исправляет все то, что наворотили предыдущие команды, вот Айзенкот с этим самым Ерем Голаном, и министр обороны у нас Беннет, человек решительный, как бы и правый. И э, видно, что армия сейчас ведет себя гораздо более уверенно в борьбе с террористами, нежели раньше. Так вот, э, волна, которая поднялась, она вроде бы пока. Можно было предположить, что сегодня, в пятницу, когда они э, поползут на свои молитвы, и потом выйдут оттуда накрученные своими му... э, имамами, и. и начнут хулиганить, ничего такого не было. То есть вроде бы служба безопасности израильские подавили в зародыш вот эту попытку Хамаса в ответ на план Трампа, И не только на самом деле в ответ на план Трампа, они хотят до выборов успеть заключить с Израилем какое-то выгодное соглашение, думая, что если они не заключат, его с, не заключат его с Натаньяу, а Натаньяу не выберут, то Ганс не будет с ними договоров заключать, поскольку он хочет устроить войнушку, положить какое-то количество израильских солдат, так сказать, нанести удар по ХАМАСу, а затем перевести, отдать газу, э, абумазу своему партнеру по уходу из Иудеи и Самарии. И ХАМАС понимает, что для него э, как бы приход Ганса это может быть чревато войной, которая не то что их уничтожит, но нанесет им какой-то ущерб. Они хотят заключить соглашение с Натаньялом еще до выборов. И они подстегивают как бы израильскую сторону вот такими вот э, теракторами. А сейчас, конечно, такая причина, план Трампа. И вот они поднялись, и Ергован использует всю эту ситуацию, всю эту коннотацию для того, чтобы сказать, что это правые виноваты. Правые Трамп и все остальные. То есть полностью солидаризируются с арабской стороной, полностью э, э, э, демонстрируют свою нелояльность собственному еврейскому государству. Это просто удивительно. Так или иначе, конечно, если Нтаньяо все-таки сумеет добиться, провести, договориться с американской администрацией и успеет распространить суверенитет, по крайней мере частичный, он укрепит и свои позиции, и позиции Трампа, как мы уже сказали, потому что все теперь за, за, за взаимосвязано, и он застолбит как бы за Израилем вот эти области на тот случай кошмарный, если все-таки Белоголубы вместе с Либерманом создадут правительство, потому что там Конечно, э, как я уже говорил, план Трампа — это острый меч, но все зависит от того, в каких руках он находится. Если он будет в руках правого правительства с Натаньяо во главе, то мы скажем, вот есть условия. Пока арабы не выполнили своих условий, мы будем делать свою часть, то есть мы будем распространять суверенитет, по, э, по крайней мере, сразу на 30% Иудей и самарея, дальше посмотрим. А они все, что они должны получить, они должны получить только после того, как они разоружат Хамас, После того, как они признают государство Израиль, еврейское государство Израиль, после того, как они прекратят теракты и подстрекательства к терактам, выплачивать пенсии террористам, все это они никогда не сделают. Поэтому как бы, если план Трампа в руках правого правительства, то он будет работать на благо Израиля, и, на самом деле на благо всего региона. Если же план Трампа окажется в руках э, таких людей, как Ергулан или Бенни Ганс, то они скажут, мы будем выполнять как бы, нашу часть, План, в, в, в плане уступок, не требуя от арабов никаких условий. То есть не важно, что арабы не откажутся от подстрекательства и будут продолжать платить пенсии террористам и спонсировать террор, и, и не признавать Израиль. Израиль уже начнет отступление, которое они, вот, собственно, в их программе политической заложено: так называемые пардут то есть продолжение размежевания, только уже не в Газе, а в Уде и Самарии. И остановить их будет очень сложно, потому что они будут говорить: ну, мы же этот план Трампа исполняем. И поэтому очень важно. Чтобы Натаньял все-таки успел вместе с Трампом провести э, суверенизацию Самарии до выборов, потому что это может также в итоге и помочь ему э -э, э, электорально. Поскольку сейчас в вопросах ситуация как была год назад, так и не изменилась 56-57 у правого блока, 56-57 у блока лево радикалов и арабов, и остальные мандаты распределяются э, туда-сюда шесть, семь, восемь мандатов у Либермана, который как бы сидит на заборе, но только как бы, потому что, в общем, по его намекам и подмигиваниям становится понятно, что он на этот раз, после, третьего, после третьих выборов, он уже пойдет в коалицию с левыми, при том, что арабы будут снаружи как бы поддерживать это правительство. И это значит, что правое правительство э, отступит, и страна окажется в руках э, левых, которых, как я уже сказал, начнут разворачивать программу размежевания живых УДИ и Самарии. И выход из этого только, на мой взгляд, сегодня один. Переломить эту тенденцию может только суверенизация в и Самарии, которая в итоге поможет Натаньяу, которая в итоге поможет Трампу в его избирательной кампании. Ну и вообще, конечно, это изменит мир к лучшему, безусловно. Сергей. Да, Александр, давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв. После, через несколько минут вернемся и продолжим. Открытый диалог. Диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И если вы не возражаете, Александр, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Махмуд Аббас объявил о том, что он выходит из договора об ОСЛО. А сможет ли ваше правительство взять на себя смелость то же самое сделать и как бы объявить о том, что раз и противоположная сторона вышла, так мы тоже выходим и, э, скажем так, не, не перечислять полтора миллиарда долларов в год, не перечислять воду, газ и так далее и тому подобное, сможет, сможет, сможет ли ваш правительство пойти на это? Или все же останется так, как оно и была? Я могу вступать, как прежде. Спасибо. Э, очень хороший вопрос. Ну, Во-первых, скажем так, Аббас регулярно делает всякие бессмысленные заявления, которые э, ни, ни к чему не видят. Он просто как бы в воздух вот издает какой-то звук. Но формально э, есть, есть текущие вопросы и проблемы, которые решаются каждый день, поскольку собственно, их автономия является частью Израиля. И это как... Вот, э, как Флод находится в чреве матери, и так вот от того, что он что-то сказал, ничего там не изменилось. Все эти потоки кровеносные, питательные никуда не делись. все это происходит, поступает из Израиля в автономию, из автономии в Израиль. Что касается смелости нашего правительства, то понимаете, если бы Израиль был бы в вакууме, то, возможно, он бы давно уже, как бы, все это решил. Но а в самом Израиле существует, как вы видите, огромное количество, назовем это так, ошибающихся, наивных людей, считающих, что мы не можем просто так вот прекратить эту самую поддержку автономии. С другой стороны, даже с Хамасом, с которым у нас изначально не было никаких соглашений, по факту мы им даем и электричество, и воду, и газы, все остальное. И это часть понимания того, что снова Израиль не может э, вот оставить этот миллион или полтора миллиона жителей Газы просто вот внутри этого куска, не подкармливая их, поскольку сами себя кормить они не могут, потому что иначе будет взрыв, потому что все равно в итоге все мировое сообщество обвинит Израиль, и будут те же демократы будут первыми, кто объявит и обвинят Израиль в том, что он виноват в этой гуманитарной катастрофе. И в итоге надо все время помнить, что Израиль ведет войну не только и не столько э, с Хамасом или с Абумазаном, которые, в общем, победить, задавить этих самых э, слезняков было бы, на самом деле, очень легко. А войну, в первую очередь, против тех левых западного мира, против в свое время Обамы, а сейчас лидеров Демпартии и лидеров левых партий э, в Европе, которые с удовольствием бы использовали мощь своих армий и свои силы, американской силы и западноевропейской силы, чтобы уничтожить государство Израиль. И для этого им нужно получить поддержку общества своего. А для этой поддержки им нужно демонизировать Израиль. И любое действие, которое они смогут расценить как демони... показать как демонизацию, то есть использовать для демонизации, они используют обязательно. Это мы наблюдали очень хорошо во время правления Обамы. Поэтому э, война, которая ведет Израиль за свое существование, это не только и не столько с орками и гоблинами и в Иудеи, Самарии и Газе, сколько не дать э, западным левым демонизировать себя. И поэтому, конечно же, от этого пустого вяканье Абаса ничего не изменилось. И продолжает поступать туда э, вода электричество. Оттуда приходят рабочие, которые работают в Изра на израильских стройках. А это заявление больше сделано вот именно для прессы, для того, чтобы показать, что он как-то борется с, с праваном Трампа. Большего он сделать, в общем, и не может. Это ничтожество, которое сидит в ромале, ни на что больше не способен. Сергей? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа Сергей и Александр. Продолжаю вам звонить с Аптауна Нью-Йорка уже пятую неделю. Неважно. Александр, то, что вы сказали, действительно, это, к сожалению, это правда это связь между нашими левыми демократами и то, что происходит у вас. У нас есть такой Крис Мэттис, Сергей знает, очень известный левый журналист нам Пару дней назад он высказался насчет Нетаньяху, что он плохой человек, что он его сравнивает с Путиным, он его сравнивает с Эрдоганом. Ну, короче, все, кому и не нравится, вы понимаете, что это настолько, настолько это глубокая связка между Нетаньяху и Трампом. И если, не дай бог, действительно Нетаньяху проиграет, здесь будет такая, извините, выражение, вонь остальные демократов, что вот Трамп не понимает о внешней политике, и что он э, ошибается и так, далее, и так далее. Поэтому для нас, живущих в Америке, настолько важно, чтобы Нитанияху выиграл. И даже те, кто не поддерживают э, э, Нитаньяху, но относятся положительно к Трампу, хотя бы учитывать этот момент, потому что это будет для, для левых, это будет. Колоссальная поддержка и помощь. Потому что, вы видите, они ни к чему не могут найти, ни к чему придраться. А тут вот такая связь. И это, к сожалению, вы, к сожалению, вы правы. И я не знаю, как это можно исправить или не исправить, но это до чего мы докатились. Вы посмотрите, кандидаты от демократов. Ни один из них, не поддерживать ни Таньяху. ни один, тем самым не поддерживает современный Израиль. Так что, не и, и, и, и дай бог, можно ожидать от них тоже, что такое. Вот. Спасибо, ребят, за программу и привет с Нью-Йорка. Давайте, пока. Спасибо ничего ну, добавить в общем к словам тогда примем следующий звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый александр вы знаете вы конечно все абсолютно правы но мы давно знали что обама послал своих политтехнологов в израиль чтобы свалить натаньяху и э, я надеялась, что все-таки израильский народ э, достаточно разумный, чтобы не, по, не повестись, не поддаться на, на эту пропаганду. Но я смотрю, что, мне кажется, ошибалась, что столько э, много перешло, как говорится, справа, с правой стороны на левую, даже не понимая, что они делают. Вот, э, мне, у меня такое впечатление, что Натаня уже устал бороться один против этой э, обамовской машины. Вот, не могли бы вы ему хоть как-то помочь, я не знаю, вам там виднее, что можно делать, э, ну, уже на современном этапе, когда определились блоки, определились партии и так далее. Но... Э, Пожалуйста, предложите максимум усилий, потому что от нас вообще мало что зависит. Единственное, что мы можем там позвонить своим родственникам, но я думаю, к этим родственникам уже много раз звонили, как раз эти родственники и голосуют за Натаньяху. Но вот что, что вы там можете сделать, пожалуйста, делайте как максимально возможное. Спасибо большое. Спасибо вам за слова. Действительно, вы правы, что существует связка. Связка... Натанияу и Трампа. И действительно, к сожалению, израильское общество глубоко расковато, и тот миллион человек, который почти голосует в Израиле за бело-голубых, показывает, насколько все сложно, насколько наивных людей не понимают. И вообще, как бы, у них в голове... Э, они с... Не то что сравнить, они считают, что блеклый Ганс, с трудом читающий стилипромтеров, вообще может сравниться с одним из самых влиятельных и... и опытных политиков международного масштаба Натаниэля, который, в общем, действительно 10 лет подряд вытаскивает Израиль из всех переговорных с честью вытаскивает. Нет, он совершенно не устал и он как раз боец и он бьется сейчас на всех фронтах и безусловно как бы как можно помочь из Америки, но, пожалуй, поскольку мы говорим с вами на русском языке и мы с вами находимся в, как бы, в русскоязычном поле то самое главное сейчас донести до израильских избирателей, как правило, речь идет о людях уже пожилого возраста, плохо понимающих э, реалии. Многие из них не понимают до сих пор, что Либерман, э, который раньше для них являлся таким как бы образцом правого политика, твердого, несгибаемого, последовательно правого, уже давно не такой. Этот оппортунист, который четко перешел на позиции левого лагеря, он против Натаньяу, он готов войти сегодня в правительство с радикальными левыми даже так сказать, при том, что это правительство будет поддерживаться арабами снаружи за большие финансовые э, вливания, разумеется, в арабские так сказать, интересы. И многие люди просто даже не понимают, они голосуют автоматически за Либермана, думая, на самом деле, что как бы, даже не, не осознавая, что Либерман уже не в правом лагере. И возможно, вот разъяснить э, людям, живущим в Израиле, голосующим по инерции за Либермана, при том, что это люди правые и здравомыслящие, казалось бы, что это голосование за Дибермана, это прямое голосование против Натаньяу, против интересов Израиля, наверное, это, пожалуй, самый сильный, э, самая сильная, самая эффективная помощь, которую сегодня могут оказать те или иные слушатели нашей программы, которые хотят помочь Трампу и Натаньялу. Сергей. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Алло, добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как насчет э, трансфера? Не думаете ли вы, что лучший вариант отдать эти 50 миллионов или миллиардов э, королю Иордании вместе с теми э, э, вместе с теми палестинцами, которые живут на территории Израиля? Потому что это единственный выход, который может быть. Очень, очень хороший вопрос, и я хочу вам сказать, что на самом деле ваш мудрый президент Трамп и его команда об этом уже подумали, потому что в, вот те самые 50 миллиардов долларов, упомянутые вами, которые должны обрушиться золотым дождем на, на э, арабов в случае принятия плана Трампа, часть этих денег подразумевает создание промышленных зон в Иордании и, соответственно, в Синае, для того, чтобы молодые арабы из э, Иудеи и Самарии, соответственно, Газы, ездили туда работать, и это по сути дела то же самое, что вы сказали, только более э, политкорректным языком. Скажем так, сегодня э, говорить о трансфере — это вещь непростая. И это могут говорить левые, например, когда они говорят, что мы спокойно выселим евреев из своих домов. Это да, это нормально, потому что евреев можно выселять. Но когда мы говорим о других народах, тем более о мусульманах и об арабах, то говорить о том, что они будут выселены из своих домов, даже при том, что эти, они живут на чужой земле, и, и, и им бы лучше жить в арабской части страны Израиля, то есть в Иордании. Тем не менее, мы не можем этого говорить, и в плане Трампа об этом не сказано. Но там сказано, что молодые арабы смогут уезжать на заработки, в эти самые созданные в Иордании, соответственно, на Синай промзоны, что хотите называть это эффемизмом, это эффемизм того, о чем вы только что сказали. Спасибо. Спасибо, Александр. А теперь давайте а, расскажите, зачем Нетаньях летал в Уганду и встречался с лидером Судана? Да, действительно. На самом деле на этой неделе произошло очень э, значительное событие. И опять же, в другой ситуации, будь это не Натаньяо, а какой-нибудь другой премьер-министр Израиля, израильская пресса бы просто, не прекращая, говорила бы об этом. Но поскольку это Натаньяо, которого э, израильская мейнстримная пресса ненавидит, и делает сейчас все возможное для того, чтобы он проиграл, об этом было сказано сквозь зубы, в полголоса. И многие израильтяне, не говоря уже, конечно, наверное, и американских наших слушателей, вообще даже не, не слышали, не знали, не понимают, для чего, что, куда, зачем Натаниел подорвался в Африку, полетел в Уганду, зачем он там встречался с каким-то вообще лидером Судана. На самом деле все было так. Действительно, Натаниел подорвался в Уганду и встречался с лидерами Уганды. Это очень символично, потому что я напомню, в свое время, именно в Уганде, в НТБ, Погиб брат Натаньял э, во время освобождения заложников. Ситуация изменилась настолько, что сегодня Натаньял прилетает в Уганду, его встречают как почетного гостя. О чем он говорил с лидером Уганды, мы не знаем толком. Мы можем предположить, что речь там шла о целом комплексе вопросов, поскольку сегодня Израиль активно стремится помогать странам, которым нужны технологические э, э, навыки, инструменты Израиля. В вопросах борьбы с пустыней, вопросах сельского хозяйства, кибер, сайбер и прочее, прочее, прочее. Таким образом, укрепляется международное положение. И Натаниелл в этом смысле, он большущий мастер привлечь израильские компании к угандийским инвестициям и решить вопросы, помочь угандийцам и заодно заработать денег. Натаниелл просто великолепный мастер таких вот комбинаций. Но, кроме того, конечно, речь идет, возможно, и о мигрантах. И в Израиле, как вы помните, существует огромное количество африканских э, инфильтрантов, которые просочились э, через границу с Инайским полуостровом. До того, как Натаньяу пришел к власти и успел закрыть эту границу забором. И э, это в основном жители Судана и Эритрии. И этих жителей невозможно было вернуть обратно в свои страны, потому что, во-первых, у Израиля даже нет границ с этими странами, во-вторых, с Суданом у нас не было никаких дипломатических отношений, а эритрийцы э, утверждали, что их там забирают в армию, они от этого э, э, страдают очень сильно, и наши левые выли волками и шакалами, чтобы только не трогали этих эритрийцев. По сути дела, созда... в Израиле создавалось, нагнеталось количество мигрантов, как у вас, собственно, которые должны были бы стать потом послушным орудием наших левых для изменений демографических и политических стран. стране. Но эту лавочку прикрыл, закрыв забором, и вот уже много лет пытается как-то обратно их выкинуть. И, в общем-то, оказалось, что не вдавая сейчас подробности всей этой вот э, прав э, международных конвенций по поводу мигрантов и просителей убежища, если люди прибежали из Судана и Эритреи, выставить их в Судан и Эритрею сейчас не представляется возможно. На самом деле уже можно, но даже если нет, то можно их отправить в третью страну, даже если они того не хотят. Надо, чтобы только третья страна захотела. И вот э, один из вариантов — это Уганда. По сути дела, Израиль просто платит этому самому инфильтранту и платит э, Уганде. Большие деньги, но лучше так, чем оставлять их у нас. И высылает их туда. И я думаю, что в рамках общего взаимосвязи Уганды и Израиля речь шла там и о том, чтобы Уганда приняла какое-то количество тысяч этих самых э, инфильтрантов, которые в Израиле прибежали на заработки за хорошей жизнью, но мы не место, которое может абсорбировать всех страждущих жить хорошей жизнью из Африки. А на обратном пути произошло самое интересное. Натаньяо встретился с лидером Судана, Абдельфатахом Бурханом, новым лидером. И просто чтобы понимать, Судан на протяжении многих лет был одной из самых одиозных стран где правили братья мусульмане. Эта страна находилась в списке э, как бы буквально террористических э, государств э, и американском, например. И то, что лидер Судана встречается с премьер-министром Израиля, причем не тайно, а в открытую, это, конечно, колоссальный прорыв. И здесь <coughs> мы знаем, как бы мы меньше знаем о том, о чем они говорили, но мы знаем, как все это случилось. А случилось это вот как э, в Судане последний год произошли очень сильные и серьезные изменения политические. Там фактически ушли военные, ушли прежнего диктатора, который находился, он как бы считался международным преступником. Он сидел в Судане безвылазно, потому что ну, в Иран, конечно, он мог поехать. А вот если бы он поехал куда-то в Западную Европу или в Америку, он просто бы арестовали как государственного преступника, преступника против человечества. Поэтому он сидел там, и он, конечно, довел страну свою, Судан, до ручки. И военные его скинули. И пришла более умеренная команда. Тоже, наверное, не, не какие-то там демократы большие, либералы. Суданские военные. Но они пытаются, во-первых, удержаться у власти, во-вторых, вытащить страну из международной изоляции. И они сунулись было как бы нам, как бы к Трампу подкатить, чтобы Трамп нас, нас, как Судан, вычеркнул из списка террористических стран и, может быть, немножко от своего золотого, даже того, того финансового потока, который Америка может передать на, сказать, по, в котором она может помочь э, развивающимся странам, чтобы немножко от него нам перепало тоже. Им умные люди сказали, вот есть такой человек, премьер-министр Израиля э, Натаниэль, у которого с Трампом очень хорошие отношения. Если он за вас ступится, то точно все пойдет. И они, э, как бы для того чтобы заработать очки в глазах американской администрации, собственно, был инициирован, инициирован эта встреча, причем встреча публичная которая, конечно же, важна Израилю. То есть Израиль показывает, в том числе и западному обществу, что он выходит из изоляции, что не так все плохо, и арабы не хотят его э, сожрать, и не все арабы — враги Израиля. Наоборот, даже вот даже Судан готов с ним разговаривать. И Америке показывают, что Судан не такой страшный, суданцы показывают, что вот мы даже с Натаньяо можем пообщаться. Как заметил э, Мардехай Кейдар, замечательный израильский востоковед, э, которого я часто цитирую и перевожу, он сказал, что в интервью изданию «МИДА», что все больше арабских лидеров понимают, что когда Натаньяу звонит, то Трамп действительно поднимает трубку, в отличие, например, от того же Абумазана, который вообще никому не релевантен и не нужен. То есть если раньше Абумазан был вхож и через Абумазана можно было решать разные проблемы, то к Абумазану шел поток политиков, так сказать, международных ран, маленького ранга, которые хотели заработать очки в Белом доме. Сейчас все это поменялось, и теперь ищут ходы через Натаньяу. И, собственно, как бы происходит такая революционная ситуация при Обаме, например, когда Обама решил укреплять Иран, инвестировать деньги в него, в его в наличные его, помните, передали тогда, и подписал э, ядерное соглашение в 2015 году, то многие лидеры Ближнего Востока понимали, что, чтобы попасть к Обаме, они должны быть друзьями Ирана. А сегодня ситуация наоборот. Вы хотите быть, э, э, попасть на прием к Трампу, вы должны стать э, членами клуба, который дружит с Натаниевым. И все хотят сесть в этот поезд с Израилем, и одни только Абумазан с Хамасом, они остаются на платформе одни, потому что никому они больше не интересны. На самом деле Судан, конечно, там в 70-е и 80-е годы был такой Джафар Нумиери, который тоже был достаточно хитрым человеком, и он тоже играл с Израилем. Например, фактически через Судан Израиль вывозил тысячи эфиопских евреев, и самолеты израильские сажали, садились в Судане на самодельные такие аэродромы, и улетали, и миссары Масада действовали там практически, смочили его согласия властей. Но э, все это было действительно шито-крыто, и все это было тайно, и когда это стало известно, то все прекратилось немедленно. А в Лиге арабских стран, например, э, Судан всегда выступал очень активно против Израиля. Более того, именно в Хартуме, в столице Судана, в свое время, арабы сформулировали три своих знаменитых нет переговоров с Израилем, дружбе с Израилем, бойкот Израилю, кстати, и всем всем фирмам, которые торгуют с Израилем, и фирмам, которые торгуют с фирмами, которые торгуют с Израилем. И вот теперь это очень действительно, очень символично, и в глазах многих израильтян такая встреча, опять же, она подчеркивает, насколько Натаньял мастер международных отношений, насколько он изменил имидж Израиля, насколько он поменял ситуацию, причем и, исходя из тех, в общем-то, минимальных инструментов, которые у него были, и находясь в течение 8 лет из 10 лет своего правления под, ну, чуть меньше. Э, при очень неблагоприятном климате Обамы, который крушил режимы, как он сокрушил режим э, э, Мубарака в Египте и, и навел столько в э, на Ближнем Востоке, Натаньял устоял, не уступил позиции, наоборот, Израиль укрепил свои позиции экономические и политические, и вот сегодня мы пожинаем эти плоды. Действительно, сегодня мы видим, что, по сути дела, практически все арабские страны они так или иначе сотрудничают с Израилем. Это Саудовская Аравия, которая получает от Израиля военную помощь. Это э, повстанцы в Сирии, которые получали медицинскую помощь от Израиля, может быть, не только медицинскую. Это э газ, который получает Египет и Иордания. И сегодня уже Марокко стремится, э, как бы ищет дружбы с Израилем более плотной, чтобы, во-первых, заработать очки в глазах Трампа, а с другой стороны, чтобы ей помогли Израиль и США, помогли в вопросе Западной Сахары, где Иран там, крутит, мутит и создает им проблемы. И то, что произошло сейчас в Судане, это просто показывать, насколько, насколько, изменилась ситуация, насколько сегодня м -м, план Трампа, опять же, мы об этом с вами говорили. Я понимаю, что у нас осталось уже, наверное, 1 две минутки всего, я очень коротко скажу. План Трампа это по сути дела такая каша из топора. Это способ, чтобы евреи, израильтяне и арабские страны могли сотрудничать вместе против, например, против Ирана. И к общей стабильности экономическому развитию на Ближнем Востоке, обойдя э, палестинских арабов, которые больше никому не нужны. Ни нам, естественно, ни арабам. Когда-то их создали для того, чтобы валить Израиль, сегодня арабы не заинтересованы в том, чтобы уничтожить Израиль. Арабы внешние, как бы, И они э, готовы абстрагироваться, забыть, так сказать, оставить в стороне Абумазана и Хамас, потому что им сегодня важнее израильская помощь, военная, экономическая. И даже политическая в Белом доме, чем э, война с Израилем. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Встречи, всего доброго.